Всем привет! Меня зовут Меликов Низам и сегодня я покажу вам немножко нашего закулисья. У нас сегодня оформление свадьбы в шатре. Значит, сейчас я расскажу пару слов об организации да, рабочего пространства и процессов. Ну, во-первых, начну с зоны молодых. Мы подготовили вот такую конструкцию. И сделали заготовки у себя в студии. Э, зазеленили. Те места, где у нас задекорирован оазис. Подготовили вот такую вот основу для композиции на стол. И сейчас я вам покажу, как мы организовали место. Да, вот здесь вот у нас цветы. Здесь тоже у нас цветы. Все, которые пойдут обязательно это мусорка для того чтобы площадка у нас была чистой и сейчас мы начнем процесс декорирования Oh, Благодарю вас за внимание, за то, что досмотрели данное видео до конца. Ставьте лайки, если данный формат видео вам понравился. Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я больше показывал вот такие вот будни, да, наши флористические. То, как мы живем в своей профессии, какие мы проекты делаем. Может быть, они будут не настолько отмонтированы, да, и будет хорошая картинка, но зато... Я думаю, что такие видео несут достаточно сильный посыл и очень много знаний. Поэтому я жду от вас обратной связи, и я всегда рад вам помочь. До скорых встреч. Пока-пока.